Всем привет! Продолжаем вкратце и в самых базовых понятиях разбирать основы физического моделирования. И сегодня, в сегодняшнем видео, рассмотрим скорость и ускорение. Вот. Что такое скорость? Скорость представляет собой мгновенную меру поступательного движения объекта и измеряется как отношение пройденного объекта пройденного объектом расстояния ко времени, за которое оно было пройдено. Обычно, обычно мы привыкли к измерению скорости в метрах в секунду ну, или в километрах в час. Вот, но международная система измерения скорости это метры в секунду. Вот, то есть сколько метров проедет объект за одну секунду. Вот. В играх же, в которых время, время, время нереальное, то есть есть реальное время, а есть мы отталкиваемся от количества кадров в секунду. Вот. И кадр у нас является, так сказать, виртуальной секундой. То обычно задается, сколько пикселей за один кадр, а на сколько пикселей за один кадр переместится объект. И... Просто это обычно. Задается там скорость тоже относительно, то есть не метры в секунду. Это можно, конечно же, для себя это переводить. Вот, но это опять-таки относительные величины, как и с массами. Да? То есть 1, 2, 3, 4, 5. И мы понимаем, что настолько пикселей объект сместится за один кадр. Вот, и если у нас там 30 кадров в секунду, ну, к примеру, у нас скорость 1, да, относительно. И наша игра ограничена 30 кадрами в секунду. То есть в режиме реального времени, если 30 кадров в секунду выдается на экран пользователя, то объект будет смещаться на 30 пикселей в секунду. Вот. То есть э, за одну виртуальную секунду один пиксель, но за одну реальную секунду, и если э, наша игра способна выдавать э, 30 кадров в секунду, то это будет 30 пикселей. Соответственно, если скорость будет 2, то это будет 60 пикселей за секунду. Вот. Э, ну и, и как, как это делается? Ну, давайте опять-таки попробуем чуть-чуть описать стракт и какой то point как и в предыдущем видео до да, point и у нас здесь будет float uh, x позиция вот 0. f и float y у меня кстати еще было видео вектор движения uh, вот uh, советую тоже посмотреть то есть там вектор движения и uh, столкновение объектов то есть там в данном случае столкновение окружностей но но сейчас мы давайте еще рассмотрим не столкновение, а просто эту скорость. А это у нас будет какой-то объект. И этот объект будет хранить в себе такую штуку, как point post. позиция. Да? Дальше. Скорость. Понятие скорости V или speed или еще velocity там или еще как-то вот и и и и давайте проинициализируем наш объект сразу а ну а так, мы так и к примеру давайте напишем функцию move. Вот move которая будет перемещать данный объект по данный объект короче вот и скорость а скорость давайте у нас будет единичка то есть один пиксель в секунду итак у нас есть координаты x и y как же перемещать объект в какую сторону объект может двигаться вправо, влево, вверх, вниз и наискосок там по диагонали вот поэтому почему я сказал что у меня есть видео вектор движения вот там я показываю что то рассказываю о понятии самого вектора движения но если особо не хотите смотреть, но советую, то давайте вкратце. Есть такая, такое понятие, как вектор движения. Вектор движения это обычный единичный вектор. Что такое в единичный вектор? Это вектор, который направлен из точки определенной в данном случае начала координат, ну, из 0,0 в, в куда-то он направлен. То есть почему единичный? Потому что длина его ограничена единицей. То есть этот вектор может быть... Так, давайте, вот он. Вот, вектор направления. Вот, как мы видим, иметь любое направление. Да? От 0 до 360 градусов. Так вот. Сам вот этот вектор направления как раз и будет содержать координату какую? К примеру, вот 0,74, 0,67. Эта координата не берется, потому что это единичный вектор. Учитывается вот это. И вот это вот значение как раз является признаком то есть направления, то есть куда направлен вектор. То есть если у нас, вот возьмем вот такой вектор, и мы смотрим 1,0. 1,0, то есть координата x1, координата y0, значит объект движется в этой системе координат вправо, так потому что его x будет смещаться на единичку, y будет смещаться на 0, давайте изменим вот это, что у нас здесь получится, у нас получится, Координата x, 0, y, 1. Значит, объект, который движется по этому вектору, будет смещаться по x на 0, по y на единичку. Ну и то же самое сюда. Или под углом 45 градусов. Что? Точнее, как у нас будет двигаться наш объект? Правильно. Его x будет смещаться на 0,72, и y на 0,7. И в данном случае объект будет двигаться вот в эту сторону. Вот это вектор направления. Соответственно, есть позиция, есть скорость. И давайте я добавлю point. Это будет радиус-вектор, или единичный вектор, или просто вектор, или или, или там direction вектор. Короче, я его назову dv. И мы его зададим по умолчанию, вот 1,0. 1,0 это значит он будет по x только двигаться, по y 0. Итак, и теперь наше движение, в чем состоит наше движение? Наше движение теперь состоит в том, что позиция точка x плюс равно чему? То есть мы будем увеличивать нашу x. Вот берем этот радиус вектор, берем его x. Точно так же делаем с Y. Вот с Y, да? Теперь давайте пока скорость не учитывается, это просто радиус вектор. Или вектор направления. А, вот, давайте Object-O. У нас все проинициализировано, поэтому ну, для простоты, да, я вот здесь все это проинициализировал. А, так и три раза вызовем движение вот но в данном случае направление движения уже есть так есть это хорошо значит уже некая скорость есть если есть направление а, вот и теперь давайте посмотрим за нашим объектом за позиции x и y 0 выполнили му да там вы, выполнился кадр да, виртуальная секунда x1, x2, x3 и так дальше Потому что радиус вектор или вектор направления У нас вот равен вот этому да? То есть 1, 0 Отлично Теперь, чтобы добавить скорость Нам нужно просто умножать на скорость То есть нам надо этот радиус вектор Или вектор направления умножать на скорость спин. вот Умножаем на скорость Есть В данном случае скорость единичка ничего не изменится наш объект как двигался со скоростью единичка вот x1, x2, x3 так и двигается теперь давайте увеличим нашу скорость и установим двоечку значит за одну виртуальную секунду наш объект э, смещается на 2 пикселя либо просто на 2 единиц значит смотрим наша текущая скорость 0, 2, 4, 6 как мы видим, скорость уже учитывается. Вот, мы изменили скорость и вот, вот, вот, вот. Как бы все суб, происходит. Вот, это то, что касается скорости. Как бы ничего сложного нету. Реального физического моделирования тоже нет, так как здесь нету ни массы, ничего такого подобного. Это простейшее, простей, это упрощение, вот максимальное упрощение. Да? А, вот. Поэтому, что из этого можно, какой вывод можно сделать? Мы двигаемся, мы указываем количество пикселей за виртуальную секунду. Виртуальная секунда в наших простых играх является один кадр. Количество кадров мы выставляем сами. Обычно это 30 кадров в секунду. Соответственно, зная, что количество кадров 30, за секунду наш объект сместится 30 умножить на 2 на 60 Пиксель. вот это что касается скорости в в таком режиме да, в реальном времени там немного все будет по-другому и я думаю мы к реальному времени когда подойдем в общем то есть я не думаю что мы будем моделировать это но возможно когда-то нас будет на канале миллионов 100 подписчиков и тогда конечно же можно будет Реально смоделировать реальное время и что-нибудь там написать, да. <клев> вот. Итак, это что касается скорости. Теперь ускорение. Что такое ускорение? То есть ускорение похоже на скорость, но э, ускорение определяет скорость изменения скорости. Вот. Ну, вот так вот. Есть постоянная скорость, это в данном случае вот За каждую единицу времени скорость равна двойке да, То есть за каждую секунду мы проезжаем на 2 пикселя Это постоянная скорость Есть постоянное ускорение и переменная То есть мы с постоянным ускорением познакомимся Вот а Что такое постоянное ускорение? Постоянное ускорение это когда за каждую еди... прошедшую единицу вот эта вот скорость увеличивается на определенное значение. Ну, к примеру, теперь давайте добавим э, ускорение. Э, в, нашу, в нашу модель, да, вот, ускорение. И, к примеру, у нас скорость будет равна единичке, и постоянное ускорение тоже будет равно единичке. Итак, чтобы добавить нашему объекту движение с постоянным ускорением, то есть его можно в любой момент убрать, и оно будет равно нулю. Вот, но сейчас мы проинициализировали, что скорость единичка и ускорение единичка. Теперь, для того, чтобы учитывать еще и ускорение нам нужно сделать следующее на каждом э, кадре вот а в данном случае мува это будет вызываться раз к один раз в кадр ну или как вы там запрограммируете вот нужно увеличить скорость в этом случае это будет вот вот так вот. скорость плюс ускорение все и давайте посмотрим Итак, текущие координаты нашего объекта 0,0. Скорость 1, ускорение 1. Один кадр отработал, значит, что координата увеличилась на единичку. Скорость стала равно двоечке, потому что раз в секунду скорость увеличивается на вот это вот значение, на ускорение. Вот. В реальной жизни мы же знаем, что такое э, ускорение. да? Вот Есть ускорение свободного падения. Если объект оно равно там 9,8, да, у нас на планете Земля, если объект бросить, вот держать его э, над поверхностью Земли и отпустить, то в какой-то момент времени, когда мы его еще держим, его скорость равна нулю, а через секунду, э, если оно будет равномерно падать вниз, и не учитывать трение объекта с воздухом, то есть это все отбросить, то его скорость через секунду будет равна 9,8 метров в секунду. так, так, И так дальше. То есть, каждую секунду эта скорость будет увеличиваться на вот эту э, скорость свободного падения. Так и здесь. Ну, я думаю, вы понимаете, что такое ускорение. И вот здесь добавить э, труда не составило да, э, эту составляющую, составляющую ускорения. А теперь давайте посмотрим. Х... Равно единичке. После следующего перемещения, да, x должно быть равно уже троечке, потому что текущая скорость уже 2 выполнили, вот. Теперь текущая скорость 3. x на следующем кадре будет равен 6. И сейчас x будет равен 10. То есть, как мы видели, положение изменялось 1, 3, 6, 4. То есть, с каждым разом объект перемещался быстрее, быстрее и быстрее. Вот. Соответственно, конечно же, можно еще просчитать, какая скорость будет на определенном кадре Но это уже, смотрите, формулы. Труда здесь написать это мне не составляет Но я не пишу для того, чтобы вы еще познакомились об этом, если вам нужно на других ресурсах вот. Соответственно, вот мы и познакомились, что такое скорость и что такое ускорение как бы И кто не знал, немного познакомился, услышал, что такое радиус-вектор или радиус, точнее вектор направления, вектор движения, радиус-вектор. По-разному можно называть. Зависит от контекста употребления. Вот. Ну и давайте ради интереса еще раз вернемся к нашему радиусу. Если радиус-вектор будет равен ну давайте, сколько тут? 0. Они должны совпадать, когда угол будет равен 45 градусов. Вот, давайте. Я по, по вот этому ориентируюсь. Так, 0,7, 0,7. Короче, 0,7,07. К примеру, радиус вектор у нас будет или вектор направления 0,7, 0,7. Давайте посмотрим позицию. Вот мы изменили вектор направления. Все, скорость осталась та же, ускорение тоже. Теперь посмотрим на текущие координаты. Координаты 0,0. Давайте двинем наш объект. Что мы получили? Мы получили вот новые его координаты. Ну, давайте отобразим это вот здесь. Давайте я поставлю точку. И в этой точке у нас были координаты какие? 0,69. А где точка 0,69, 0,69. Вот, вот мы видели эту точку. Сместился. Что будет на следующей секунде? F10. Текущие координаты 2,09, 2,09. Отлично. 2,09, 2,09. Как мы видим, наш объект. Начинает двигаться быстрее и быстрее то есть, Ну давайте я еще уменьшу вот так вот То есть это на втором кадре он уже вот здесь находится Но как мы видим он движется в верном направлении И давайте третий раз 4.1, 4.1 мы получили Так, 4.1 и здесь 4.1 Вот, и как вы видите он с ускорением Начинает двигаться в нужном нам направлении Поэтому вот этот вектор направления отлично работает, мы можем изменить его как угодно. Ну давайте последний эксперимент, может быть кто-то не верит. Давайте вот сюда. Наш радиус, вектор направления минус 0.95. Так, минус 0.95, а по у минус 0.32. Минус 0.32. И теперь смотрим наши текущие позиции. 0,0. После следующего этапа минус 0,94. Ну, как бы то же самое, это понятное дело. Давайте я сейчас изменю вот эту вот. Минус 0,94. И какая там вторая была? Минус 0,31. Так, минус 0,31. Вот. Так, уменьшим. И теперь, теперь сдвинем дальше. F10. Минус 2 и 8, минус 0 и 9. Так, минус 2 и 8, минус 0 и 9. Смотрим. Я сейчас нажму Enter. Смотрим за этой точкой. Смотрим. Как вы видите, он двигается по линии. То есть это точка. И тоже с ускорением. Вот, поэтому, поэтому смотрите, если вам нужно более подробно о том, что такое радиус-вектор, блин, или вектор направления, вот, и как определять столкновение и все такое, вот. Ну, на сегодня мы рассмотрели скорость и ускорение. В следующих видео попробуем рассмотреть силу импульс ну может быть что то еще поэтому всем спасибо за внимание подписываемся делимся комментируем ставим лайки и все такое Вот, чем больше э, нас будет на канале вот, чем больше будет просмотров, тем больше будет такого плана видео, то есть будет качество таких видео лучше. А, лучше, а лучшее качество это когда еще какая-то программка есть, в которой это все ездит, сталкивается, там падает, прыгает, вот, а не в таком виде. Вот, но это такое. Поэтому всем спасибо за внимание, всем пока.